Всем привет, я надеюсь, что вы по мне соскучились, я по вам очень сильно соскучилась, а целую вас всех, такие вот странные будут сегодня приветствия, потому что у меня хорошее настроение и надеюсь, что у вас тоже. Сегодняшнее видео, как вы могли прочитать, будет про неловкие ситуации, которые случались с каждым, а оно будет потому, что под предыдущим моим видео на эту тему вы набрали больше 60 тысяч лайков, что значит, что вы выполнили мои условия, и если вы не смотрели этот ролик, то... Очень зря. Посмотрите его, пожалуйста. Ссылочка на него будет в описании. Так что смотрите все мои ролики. Ну, а если вы хотите еще продолжение этой темы, то давайте попробуем набрать 70 тысяч лайков. Вдруг мы тоже сможем поднять такую непосильную сумму. А также не забывайте подписываться на мой канал, а я начинаю рассказывать вам и показывать неловкие ситуации, которые бывали с каждым. Мы с вами, девочки, все... Пафосницы, Как говорит моя подруга Лиса, именно слово пафосница, здесь оно ключевое. И когда мы видим мальчика, который нам нравится, мы хотим быть все такими роковыми и сексуальными женщинами, но на деле мы очень дико переживаем, и за счет этого возникает очень много неловких ситуаций. Пошла грациозная походка. <скрит> Ай, твою мать, да <срит> ёпта! Вижу. Привет. Ты заходишь? Ну вот чего ты не зашла с ним? Он же был совсем рядом. В следующий раз точно с ним заговорю. Решу по пешком. Жаза для каждого из нас это когда ты идешь где-то посреди улицы или посреди школы. И тут твоя пятая точка начинает как-то подозрительно зудить. И тебе так сильно хочется засунуть руку и почесать свою жопу. Все мы девчонки хоть раз пробовали вести личный дневник Лично я свои дневники очень тщательно прятала Я их прятала под подушки, я их прятала под матрасы В общем, я сильно переживала, что их кто-то найдет Потому что иногда я там писала такое О чем людям, мягко говоря, лучше не знать Смотри, какую я поняшу нарисовала! Ух ты! Ты такая милая! Я всегда поражаюсь, что на свете есть такая нежная добрая девочка. Ой, ну перестань! Ладно, пойду прямую ванну с пузырьками. Что это? Личный дневник? Нехорошо читать личные дневники. Зачем чем она может написать? О том, что ей приснилась радуга? Дорогой дневник! Сегодня купила все ингредиенты для жертвоприношения. Осталось только нарисовать пони и принять ванну с пузырьками. И можно будет принести Дениса в жертву, моему любимому Вельзевулу. Что-то случилось? Мне... Мне нужен магазин! Магазин подождет! У меня очень важное дело! Нет. Не нужно приносить меня в жертву! Я так и знала, что ты читаешь мой личный дневник. Поэтому я так и написала. Хотела тебя проверить. Проверить? Но мне все равно нужно в туалет. Черт, в следующий раз нужно прятать дневник тщательнее. В моей жизни была однажды такая ситуация, которую вы увидите в этом скетче. И тогда мне было реально очень стыдно и неловко, потому что мальчик... Который мне очень сильно нравился Увидел все вот это вот И это было совсем не Камельфо. Иногда мы хотим мальчику, который нам нравится, сказать те самые слова Но, как бы, это неловкие ситуации, так что и тут без них не обойтись Постой, мне нужно тебе кое-что сказать, это очень важно Сейчас? Может быть, дойдем до теплого места? Нет, это очень важно, в общем, я Смотри, большой бью где же твоя ворона? Да улетела, наверное. В общем, я тебя... Ты вода! Да? <связь> да послушай ты, наконец! Я тебя люблю! Здорово, я рад, что ты меня любишь. Что значит здорово? Я правда рад, что хорошо. Я думала, у нас-то взаимно. Взаимно, только я пока не готов такое тебе сказать. Что должно произойти? Чтобы ты сказал, что ты любишь меня. Я тебя люблю. Как долго ты меня будешь любить? До самого гроба. Хорошо, люблю тебя. У каждого из нас бывали такие ситуации, когда на какой-то праздник мы получали совершенно не те подарки, которые мы хотим. И лично у меня частая проблема, это то, что Денис никогда не понимает моих намеков. И за счет того, что если вам мальчик дарит какой-то подарок, то тут тоже может возникнуть неловкая ситуация. Вот, открывай глаза. Хоть бы он подарил мне новый айфон. Что? Скраб? Серьезно? Я ходила последний месяц и жаловалась на то, что у меня телефон жутко глючит, а ты даришь мне скраб? Надеюсь, ей понравится. Женщины же любят всякую фигню для тела. Ну что, тебе нравится? Да, очень. Господи, ты такой идиот. Сказать бы тебе это в лицо. Но я же не такая глупая, как ты. Не понравилось? Актриса из тебя вообще никакая. Не Небось, думала, я тебе iPhone подарю. Но я же не идиот. Тебе точно нравится подарок? Ты издеваешься, что ли? Ну конечно нравится, зая! Понятно, без кекса решил меня оставить. Хорошо, что я подготовился. Люблю тебя. И я тебя. Ненавижу тебя. Обязательно пишите в комментарии, какие неловкие ситуации бывали с вами, и, возможно, ваша ситуация попадет в мое следующее видео. Напоминаю вам еще раз, что 70 тысяч лайков, и я снимаю продолжение на эту тему. Ну а еще мне будет очень приятно, если ты подпишешься на мой канал, если ты еще почему-то этого не сделал или не сделала. Ну а с вами была я, Тельняшка, увидимся с вами очень скоро, я вас всех люблю, пока!